Кстати, надо сказать про черпак. Про Черпак Харри. Классическая доза такая воды. Не меньше, не больше, чем надо. В принципе, это мне нравится вполне. Береза, пожалуй, мой любимый аромат из линейки Harvia, потому что, ну, березы как-то ближе русскому человеку, чем вся эта импортная бодяга. Ну, поехали. Ну, легкий аромат такой. Не знаю, отличается от многих других берез Приятный, очень ненавязчивый. Довольно стойкий, надо сказать, как и остальные ароматы, в принципе. И испарение стопроцентное практически. Превращение в пар – это классно. Самым важным в хорошем аромате считается правильное соединение эфирного масла с водой.